Привет! С вами я, Мария, менеджер компании Фарнакс. и это рубрика «Твоя выгода». Дружить на расстоянии возможно. Купить, не выходя из дома, легко? Сегодня я расскажу вам об акции «Бесплатная доставка в сибирские регионы». Вы оформляете свою покупку по-домашнему, не выходя из дома, а мы организуем доставку до вашего города абсолютно бесплатно. Предложение действует при заказе любых товаров, на сумму от 20 тысяч рублей. Доставку осуществляем до терминала транспортной компании в вашем городе. После бережной отправки вашего заказа на ваш телефон придет смс-уведомление с трек-номером, по которому легко будет отследить ваш груз. И еще одно смс вы получите, когда заказ придет в ваш город. Его просто нужно будет получить. Не упустите шанс экономить. Воспользуйтесь нашей акцией «Бесплатная доставка в сибирские регионы». Ждем вас в наших магазинах Фарнакс на сайте farnax.ru. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь. Пока!